Многие люди совершенно не понимают, что такое демократия. И если искать объяснение данному определению где-нибудь в официальных источниках, то можно столкнуться с перечнем, с набором слов, которые в принципе большинству людей непонятны. И человек обычно может опираться только на те данные, на те знания, которые ему дают средства массовой информации, так называемый телевизор. Доверять этому я бы не стал. Если в двух словах объяснять, что такое демократия, то это тот порядок, при котором народ, который, собственно говоря, и составляет сердцевину власти, и он ей должен обладать, этот народ имеет полное и абсолютное право без бюрократических каких-то проволочек, без каких-то особых стен преткновения, каких-то преград объявить импичмент действующей власти. Президенту, премьер-министру, в зависимости от того, как устроена форма правления в стране. То есть диктатура – это совершенно противоположное понятие. Когда сидит один человек в костюме в кресле, он занимает главенствующую роль, и он единственное принимает решение, которое не обсуждается. Вот это и есть диктатура. И народ в принципе ничего не может сделать с этим. Как бы он ни сопротивлялся, как бы он ни протестовал, он не может изменить ситуацию. И наоборот, демократия — это то, когда народ, ежели вдруг недоволен действиями своего ставленника, представителя власти, он может его снять, объявить ему импичмент, объявить ему недоверие и таким образом, я не знаю, провести в последующем, видимо, свободные выборы что, в принципе, само собой разумеющееся, и назначить любого другого человека для исполнения обязанностей. Менеджера, главы государства, ну, можно так сказать. Поэтому не вдавайтесь в подробности, все тут очень просто, все тут очень понятно. Демократия — это когда именно народ, как по факту и есть, как по факту и прописано в Конституции, является властью в стране. И он принимает одобряет, либо не одобряет принятое решение руководством страны и решает, будет это руководство дальше править, либо нет. Точно так же и демократическое правительство, демократическая власть, она несет непосредственную ответственность перед народом, перед своими, ну, типа, в кавычках, подчиненными, людьми страны, скажем так, гражданами. Она несет ответственность за все те обещания, которые дало за все те дела, которые делает, и если вдруг власть не выполняет своих обязательств, не выполняет своих э, обещаний, опять-таки предвыборных, или каких-то других, то народ вправе потребовать ухода в отставку, увольнение, что-то в этом роде. Всего доброго, надеюсь, вам было полезно.